Так, давайте, давайте, пошли. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сейчас иду на пруд собаку скупать. Видите, гром, тучи. Ну, что ж делать? Тучи – это хорошо. Вот эти поля очищают. Лес, поле, земля. В городе мы... Часто не чувствуем, не видим вот этих простых вещей. Вот видите, здесь поле. Посеяли кукурузу. Уже не первый год здесь сеет кукурузу. И хороший урожай, нормальный. Сейчас она еще небольшая, но к концу августа уже будет, будет урожай. Большое поле хорошее. Это всегда радует. Вот эти просторы нашей земли. Красота неба, красота земли. Часто мы поднимаем голову в небо, чтобы просто посмотреть на облака, на звезды. Очень редко мы запутаны в этой паутине, которую на нас накидывают. И она бывает часто чисто физическая. Так, ребята. Не боимся, Грома, пошли. Тим. Он у меня не любит выстрел, И Грома тоже очень не любит. Но любовь к купаниям пересиливает даже, даже вот эту, эту боязнь. Потому что он знает, что мы идем на пруд. А купаться для него любимейшее занятие. Что сильнее? Страх или, или удовольствие? Так, Тим, куда пошел в джунгли? Тимофей! Тима! Там колышется Тим, хорош там Давай вылезай Да, друзья мои Очищаемся природой Природой А если делаем это осознанно Умеем это делать Потому что сейчас очень много Вот этих, этого колдовства Действительно черного, черных воздействий И без природы тяжеловато но если мы еще подходим к этому делу осознанно так сказать умеем объединиться умеем попросить скинуть себя вот ну вот эту черноту это но ну, более эффективно более эффективно видите здесь у нас колючая проволока тоже так символично знаете вот она свобода и вот оно рабство как они близко находятся с друг другом как близко но мы-то находимся с вами за этой территорией пока, колючей проволоки, а не на той, не за гранью. Так вот, друзья мои, я хотела вам, ну так вот в этой беседе пока. Как обычно, у нас такой сумбурной, не связанной. За что уж простите меня, потому что я человек стихийный. И мысль моя, душа моя всегда как волна. Умение работать своим энергетическим полем. Он куда учесал вот уже. Вон и бабочка летает. Вот бабочка свободна. Она пролетает через колючую проволоку туда и обратно. Вот нам надо тоже быть такими, свободными. Потому что, естественно, в нашем мире мы не можем быть, твердо сказать, да, я свободен. Ну, какой вы свободный, когда... Вы пользуетесь услугами этого мерзкого государства, платите налоги, платите за бензин, за еду. Вы не можете быть свободными. Оно все равно использует ваши ресурсы, влияет на вас через свою. Вот оно небо, и вот она колючая проволока. Символично, прямо все, все часто в жизни, знаки идут. Пока я с этой стороны колючей проволоки, но кто знает, может запихнут туда. А там уже надо быть как бабочка, как наш шаман, чтобы тело было заперто. А дух мог свободно летать везде, как символ какого-то боевого искусства. Летать как пчела, летать как бабочка и жалить как пчела. Немножко не так, но сейчас, сейчас не смогу припомнить. Итак, друзья мои, работа с энергетическим телом. Именно вот со, со своим вот этим ощущением, с саурой. Умение расширить ее. Расширить и сузить. Вот даже это, эти простые практики позволяют вам стать гибче, позволяют вам... А лучше ощутить, что вы не кусок мяса, а вы чистая энергия. О, тут забор нарушен. Кто-то нарушил периметр, выгроз, проник на эту территорию или на ту. Да, сейчас чувствует дождик, нас с грозой промоет, прочистит все. Тим, идем, идем, ничего, ничего, ты купаться идешь? Уже, уже он мокрый весь, полужим тут везде прошелся. Но в лужах-то не то удовольствие, как, как в хорошем озере. Да, друзья мои, умение быть гибким, не только сознанием, но и энергетически. Умение понимать, что вы не кусок мяса, а чистая энергия, чистый дух. И тогда не, невозможно вас запереть, ни за какими вот этими преградами, как и шамана. Тело можно убить, тело можно разрушить. Это да, это в, в их власти. Во власти этих мерзавцев, которых так много сейчас у нас. Но как это сделать? Да попросту своим осознанием. Вот вы идете, сидите, стоите и попробуйте расширить свое, свое поле. Сначала почувствуйте, какое оно. Может быть метр вокруг вас, может быть чуть больше. Ощутите, что вы не просто физическое тело, а что-то еще вокруг. Что-то еще, что-то большее. Вот здесь полынь растет. Хорошее растение, которое часто применяется. Полынь а, и зверобой. То есть вот замечательное растение. Еще и пижма. Я как какое-то время долгое уделял времени вот этими лечебным, магическим травам. Сейчас я все-таки предпочитаю пользоваться чистой энергией. Но это тоже большая... Большая часть магического искусства Итак, друзья мои Видите, у меня все все бросается Из стороны в сторону Поэтому такая странная беседа у нас Итак, мы просто попробуем Сначала почувствовать свое поле Потом расширить его Вот, к примеру Здесь мы идем с вами по полю Здесь нет леса Можно свое поле переместить вниз Ну, как бы под землю Часть оставить у себя, часть как бы разлиться. И можно накрыть большую территорию. Спокойно, с благостным намерением, с чувством. И возможно, вы даже почувствуете эту землю. У вас возникнет целая гамма чувств. Вы можете почувствовать, что здесь было. Какие-то пятна, темные горя, где кто-то погибал. Где что-то происходило. Можете какие-то светлые пятна. Почувствовать энергетику. Не сразу, может быть, это получится, но с первого раза вы можете охватить, может быть, небольшой объем. Но расширились, посмотрели, почувствовали, осознали это. И в какой-то момент, к примеру, если на вас что-то наведено, вы чувствуете, что какие-то темные нити, какая-то липкая паутина на вас находится. Просто попробуйте как бы с дыханием собрать это все в себе и направить это под землю туда, где находится часть вашего сознания. С хорошей просьбой, не то, что вы скидываете туда мусор, как бы там пачкаете, а с просьбой переработать этот негатив. Сделать из него вот, из этого отрицательного, так сказать, гумуса, сделать что-то хорошее, чтобы вот эти растения питались, чтобы жизнь была. Простая практика. И кажется, чего ж легче. Однако... Однако также можно объединяться с лесом, с водой, с землей. Вот сейчас я пойду на озеро и проделаю практику, я очень люблю воду, практику объединения с водой. Я чувствую духа этого озера. И сами знаете, на меня сейчас в последнее время происходит огромное количество вот этих энергетических атак и нападений. И бывает достаточно тяжело переносить это. И поэтому вот эти медитации, медитации со стихиями, медитации с различными эгрегорами позволяют мне, ну, держаться хотя бы не в форме, а иметь возможность не, не разрушиться, а держаться на плаву пока. Ну, вот, друзья мои, тут такая некоторая беседа, наверное, больше не буду отвлекать ваше внимание, уже сейчас подходим к озеру, поэтому наверное, стоит нам с вами, я все уже, нету времени поехать посозерцать с вами воду, практики созерцания неба, звезд, умение объединиться с духом леса, с деревьями, это огромная сила, представляете, какая масса, биологическая масса, энергетическая масса, и неужели вы думаете, какие-то мелкие колдуны вот эти, тот, тот, кто, да даже кремлевский, кто может живет на энергии страдания и горя, как бы они его не выбивали из народа. Неужели вы думаете, что они могут противопоставить свою вот этой объединенной энергии леса, земли, воды? Но, когда вы это делаете осознанно, это понятно. Пока это хаотично, это не имеет силы. Но осознанный разум, осознанный человек может пользоваться этим. По праву. Не из эгоистических, не из каких-то корыстных интересов а для того чтобы защитить себя свою семью свою душу почему бы нет это благое хорошее дело поэтому друзья мои к чему я вас призываю есть у вас возможность практиковать в каких-то благостных условиях практикуйте специально там вставайте утром вечером медитируйте делайте практики упражнения дыхательные вот обязательно по надо пройтись, по грязной. А... Сейчас искупаемся в грозу. А если нет такой возможности, практикуйте везде. Везде. Вот вы идете, гуляйте, Пробуйте, подышите. Динамические парноемы. Пробуйте такие динамические медитации. Пробуйте расширить свое поле. Сузить, почувствовать, поговорить. Ну, не словами, духи не говорят словами, а энергетически. Попросить. Даже не то, что, может быть, попросить не очень хорошо. Попробовать объединиться, попробовать сказать, а чем можно помочь, как можно энергетически очистить. О, там у нас уточки. Видите, охотники мои настроились. У них инстинкты будут. Бродит, особенно у герды. Герда. Ну достался ей такой хозяин непутевый, который ее инстинкт охотника не поддерживает. Не поддерживает. Тоже карма. Карма для нее, карма для меня. Ну вот, он она на уток наметилась. На уток. Сейчас прямо будет так ей хочется этих этими утками поговорить по душам ладно друзья мои так отвлек ваше внимание о и чайки вообще море море вон они два лохматых линкора все друзья мои пока